Эй, ребята, что на завтрак? Я умираю с голоду. What? Что? No Тут нет еды в этом доме. Yep, ага. Все, что мы могли найти, это был чай. Hmm. Right, then Ладно, then we'll тогда... Down. Кто хочет пойти в город? Какого хрена? Наверное, просто ветер.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 Сколько? 90 бат. 90 бат. Это около трех американских долларов. Что? Okay. Хорошо. Аль, uh, um, что думаешь насчет этой сумки? Um, yeah, that, but, да, это сумочка. Это сумка-крутяк, cool, сумка думаю я. Yeah. Okay. Ладно, покупаю. Так что, девочки, какие планы на сегодня, а? Ну, мне кажется, у нас есть только неделя до начала работы.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 в Америке, верно? <смех> да Фокин, Я, блядь, так и знал Lakers, Как это? Yeah? Прежде Лейкерс, верно? Да, yeah, yeah? yeah? я американка и люблю Лейкерс Ты из Мичигана? То же самое no, what, what Что? Что, ты, Британс. походу, британец, да? Yeah, да, я в Лондоне, Лондоне, Лондоне Лондон. родился и вырос Разрешишь мне купить тебе выпить или нет? Нет Я просто не заинтересована Еще там? Тук-тук Кто там?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 Помедленный детка. Я же пьяный чутка. Ладно. Береги голову. Вот такой вот домик.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 Просто алкоголь. <связывая> да. Ты будешь? <связывая> Нет. Я не пью.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 Um. Уйди, уйди, oh, помогите.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 Okay.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 Куда она делась? Может, ее мальчики украли? Да, я тоже об этом думала. Я что-то чувствую себя не очень хорошо. Простите, сэр. Um, у вас есть эти, ну, из золота? Oh, yeah. А, да. Много, много статуй. Какие нравятся. Очень хорошая цена. Как это, но из настоящего золота. И как ребенок. Yes. Да.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 господи как она-то не запыхалась я не знаю она ребенок думаю она хочет чтобы мы зашли внутрь мне не но мы уже здесь не так ли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 Да yeah, uh, yeah. uh, um, Спасибо мы просто go. well, we <laughs> уходим Стоп Это золотая статуя, как вы сказали Да, вот именно Что это? Кумари Золотая девочка Золото настоящее? Yes. Да. Очень специальное. Очень редкое. Очень старое. Но so no, думаю, вы ее не продадите? Не для продажи. Очень-очень очень желаю удачи. Почему ты не хочешь? У нас была одна такая, но у нас ее украли.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 Серьезно? Okay. Ладно. Это нереально.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 Это ты. Хочешь что-нибудь спросить?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 Я это чувствую. Oh my God. О, господи. Вы видели, как он указывал на нас? Это что-то мы сделали неправильно. Это амулет, который он держал. Да, Дома Духов. Прости. Когда мы впервые приехали, я взяла из Дома Духов. Она выглядела круто. Я не знала, что так получится. Этот Дом Духов, который сейчас заполнен мертвыми цветами? Да, вот так просто. Все верно. Я иду туда.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 она была такой маленькой, слишком легко было ее убить. Когда это было сделано, мы пошли наверх к Самоору. Когда я вошел в комнату, я увидел ее. От этого образа я не мог избавиться. Там была она.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 Алекс, что doing? ты делаешь? Показываю, что могу сделать. О чем ты говоришь, Алекс? Твоя ведьма мертва. Я разбила ее ебало в джунглях. И медсеструхи? То же самое. И старпер? Ну вы, ребятки, были там для этого. Это было прикольно. Хорошая работа, Джулия. Я не думала, что в тебе это есть. Алекс, мы же твоя семья, не ты моя семья. не моя семья.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 оценка за кадровый текст читал да ты нет.